вас приветствует спорта extreme v-bike мы начинаем наши обзоры про зимнее снаряжение зима уже не за горами поэтому начинаем готовиться к новому сезону сегодня поговорим с вами про очень интересную горнолыжную маску идет она вот в таком кейсе этот кейс предназначен для перевозки маски и для хранения я думаю, что вы уже догадались, это немецкая фирма Каско. Идет маска еще в допол... дополнительно вот с таким мягким чехлом, который э, убережет вашу маску от царапин, а также внутренней частью этого чехла можно маску вытирать. Пока кейс наш отложим в сторону. Также хочу обратить ваше внимание, что на каждую маску есть свой паспорт. И поговорим с вами про саму маску. Модель называется FX-70M. Данная маска предназначена только для шлемов Каско, у которых есть вот такие вот крепления Magnet Link. Это специальное крепление, которое никогда не отлетит во время катания и очень плотно прилегает к вашему шлему. Очень большой плюс есть в том, когда берешь маску вместе с шлемом. В первую очередь это идеальное прилегание и нет никаких зазоров, которые не нужны. Какие плюсы еще в этой маске? Ну, во-первых, у маски зеркальное покрытие, как вы уже видели, оно способствует э, защите ваших глаз, также способствует защите от ультрафиолета. Удобно кататься в этой маске не только в солнечную яркую погоду, но и во время тумана. У этой маски есть, у нее только универсальный размер, но не пугайтесь, эта маска регулируется, в первую очередь здесь, она очень легко снимается и регулируется по длине, которая вам необходима. Также регулятором длины и плотности прилегания к лицу является еще один элемент на маске. посмотрите на нее внимательно маска очень интересная хочу вам сказать что каска предусматривает разные варианты и один из вариантов катания в первую очередь это катание не в линзах для тех людей которые ходят в очках а возможность кататься в своих очках не снимая их расстояние внутреннее позволяет это делать у этой маски гидрофобная поверхность самоочищающаяся поверхность, также защита от ультрафиолета, о я сказала, она действительно на высоком уровне, и высокая ударопрочность. Не бойтесь, маска не повредится, если вы новичок и только начинаете кататься, поэтому про это не переживайте. Покажу вам, как сидит маска на лице, очень удобно, подходит, в принципе, для любой ширины, лица, обзору маски практически 180 градусов, что является большим плюсом. То есть эту маску можно использовать не только для катания на горных лыжах, но и для катания на сноуборде. Обратите внимание на эту модель. Она идет в нескольких цветовых решениях, и вы можете подобрать любую маску под шлем, который вам больше всего понравился. Заходите к нам на сайт bebike.key.ua